2 марта 2020 года по расчета весь третий ад и перевернутая руна Лагус. Сегодня все будут в потоке противоречивых энергий, очень разнообразных и чаще всего непредсказуемых. Придется немножко покопаться в себе и стать на время воином или ласковой кошечкой. Могут случиться перемены и какие-то интересные события не только в социуме, но и в семье. В любом случае, сегодня стоит повнимательнее относиться к знакам, не придавая им, однако, слишком глобального значения. Иначе есть вероятность скатиться на негативный виток реальности. Возможностей будет много. Много будет каких-то мелких досадных недоразумений, которые могут помешать вашим планам или делам. В семейных парах в этот день могут возникнуть мелкие ссоры из-за недопонимания, а для новых встреч день подходит плохо, легко ошибиться в новом знакомом потом сильно пожалеть. В бизнесе внимательнее к мелочам, старайтесь не предпринимать важных решений. А еще сегодня я провожу магический практикум, который провожу уже традиционно, несколько раз в месяц. Приглашаю вас всех посетить этот практикум. Ссылочка находится под видео. Вход тут абсолютно свободный. 20.00 по московскому времени. Приходите, что-нибудь помогите. До встречи в следующем дне, друзья. Буду рада вашему отлично.